И сейчас я вам с удовольствием расскажу о нашей продукции. Альтернативой кирпича в нашем ассортименте являются так называемые пластовые породы камня, имитация э, пластовых пород, горных пород камня. Э, мы выпускаем камень как от ярко выраженных фактур крупных, да, вот таких, объемных, да, до тонких фактур используется этот материал как в интерьерах, так и на фасадах. Изначально Камень вообще задумывался как фасадный материал. И все сделано для того, чтобы его эксплуатация на фасаде была долгой и беспроблемной. Мы используем в составе портло цемента 500 а также красители, минеральные пигменты ведущего европейского производителя баэн AG, И мы учаемся, что этот камень не выцветает и отвечаем за его долгую и беспроблемную эксплуатацию на фасаде. В этом формате мы производим 6 коллекций. От самой тонкой и до наиболее фактурной. Новинкой является коллекция Шамани, которую мы специально вывели э, в серию Слим. Именно в Шамани вы можете увидеть 100, 151 цвет, изысканный бежевый. Чуть более фактурной является коллекция Луара, а дальше по нарастающей по толщине идет Шампань, Верона, пируджа и Леонардо. Отвары и по нарастающей уже есть угловые элементы. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести горные породы камня Леонардо Стоун прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.